сегодня у нас распаковка очередная ну, так, здесь у нас телефон давно не было телефонов заказывал супруги Redmi 6S кажется упакован он очень хорошо такую плотную коробку Я постараюсь быстрее скрыть да вот так вот он коробку сразу можно выключить и вот, вот такой вот тут, такая подарочная коробочка. Крым-6А. У меня даже было вот точки, смягчающие удары. Вот я спаковал, но ну, я думаю, характеристики уже многие знают. Глобальная версия, кстати, Сейчас мы проверим, сколько это. Глобальная версия, вот, ого, вот такой красавец реально выпал. Очень удобный, кстати Что мне здесь понравилось Что мощная батарейка дышает. Что мы в комплекте имеем так, ну, Как обычную инструкцию На английском языке Зарядка Зарядка, кстати, наша Не китайская Ну и втыкалку то Гвоздик. все что? Ли? Наушники где? Кстати да, есть нет наушников, ну и не нужны. Я уже заказал чехол и стекло для этой модельки. Снимаем вот эту пленку защитную. Вот. Так, попробуем включить. Завибировала. Процесс пошел. Тут тоже защитная пленка. Кстати, сейчас посмотрим. А где здесь? Ага, что примечательно здесь? Отдельный слот для карты памяти. Или как? Да, для симки и для карты памяти. То есть тут можно пользоваться и картой памяти одновременно и. Точнее, да, и двумя симками. Вот что-то пошло. Так, предлагаю выбрать язык. Выбираем русский. Что дальше-то? так я не понял а вот идущее вперед регион ну, россия соответственно настраивает ага, подключение континента сейчас я все настрою включился шла проверка обновлений 61 процент кстати заряда здесь эти очень удобно легко так Я сейчас сравню своим у меня Redmi э, до да, 3s кстати вот мой вот новый телефон запи практически все одинаково здесь нет кнопочек вот здесь внизу у меня не присутствует не знаю плюс это или минус так пропустим этот момент так. смотрим дальше Так, да, кстати, здесь показано на картинке, что здесь вот первая вот эта вкладка. Тут можно ставить карту памяти и симку. На второй только симку. Это хорошо. Потому что на моем телефоне можно или одну симку. Все завершено. Так, или карту памяти и симку. А, две симки можно? Или карту памяти и симку. Так, предлагают. Ну, синхронизация не произошла, потому что у меня нет здесь карты памяти. И симки, симка не вставлена. Что-то он тут а, рекомендует стоить программу Мы пока это не будем делать. Ну на визуально ночью. А, попробуем сейчас камеру. Хотя я не поклонник камер для на телефонах. Решить. Попробуем фотографировать этот штрих-код. Так, тут штрих-код. Что-то он, Что он как-то фотографирует не хочет он... Не, он ну, сфотографировал, просто он делает это очень тихо. Так, посмотрим. Так, мне неудобно без кнопочек нижних. Еще раз пробуем делать это поближе не знаю фотографирован или нет он вам не будем Потому что он воспринимается стрек-код и пытается его послать вот вот Вот тут характеристики указаны 16 гигабайт памяти внутренней Ну и а понял фотографировать не на экран нажимаем, на экран мы фокусируем и нажимаем сюда так, посмотрим ну, в принципе, неплохо на мой взгляд, для телефона так, корзину так, что у нас тут еще имеется пробуем непривычно с этим так, квадрат что такое квадрат а это вот так что-то снимать, на панорам. А, ага, здесь параметры съемки еще. И видео. Посмотрим видео, какое получится. Фокусировку. Так, вот снимаем. Хватит. Ну. Так. Ну, видео, кстати, неплохое, на мой взгляд. Ну, что еще можно считать не бюджетным смартфоне? на не стоит ли показывать внутренности, потому что смысла нет. Любое приложение можно установить. Вот так он довольно шустрый. Студент. Тут по категориям все. Посложнее, чем мой. Ну, тоже посложнее. побольше тут функций всяких. Кстати, доступно обновление новое. Загрузим. Не надо долго будет грузиться. Модель, кажется, того года. прошлогодняя. заказывал со скидкой 3600 кажется вышло ссылка будет на товар в описании плюс ссылка на epay сервис который я пользуюсь сервис кэшбэк и вам рекомендую так привычных они выскакивают они вот здесь они не на панельке они вот так он тут у меня ну тут вот. Раскидка очень Камера, наверное, не отображает. Немножко перетормаживает. Кстати, звук здесь неплохой. Нашел здесь музыку без атеросных прав. Музыка стойная, конечно, но вот звук. Звук мне кажется неплохой, вполне себе достойный такого аппарата. долго выбирал по соотношению цены и качества. И все-таки мой выбор остановился на этом аппарате. Рекомендую, ссылка в описании, как я уже говорил. И не забывайте.